Здравствуйте, я вас рад приветствовать на нашем канале ТОИСЕУ. Сегодня мы научимся делать вот такой симпатичный ракетоплан. Для этого нам понадобится с вами лист бумаги, примерно формата А4. Так, приступаем. Складываем наш лист таким образом пополам. Вперед вот эти две части, вот эту и вот эту, подкладываем к центру. Вот перед вот эту часть. Еще раз складываем к центру, и то же самое делаем с другой стороны. Получился у нас вот такой вид. Теперь сгибаем наш листочек вот таким образом. Примерно здесь сантиметра три Вот это сторона. должен от этой линии отступать. От кончика до этой линии примерно сантиметра три. Представляете? И мы таким образом сгибаем. Угу совмещаем линию сгиба с этой линии так вот скидем. и делаем так и смотрите внимательно дальше мы сгибаем еще вот таким образом Вот вот. Смотрите, здесь примерно мы должны с вами оставить ну, сантиметра два-три тоже самое, Видите, да? вот у нас получился вот такой вид. Теперь смотри, смотрим дальше, начинаем загибать вот эту сторону, вот эту часть к центру. Так. И вот здесь начинаем вот так вот распрямлять наш треугольничек. И то же самое с этой стороны. Эту часть тоже к центру. И тоже. Вот начинаем распивать эту часть. Так спрыгаем, спигаем, разглаживаем, разглаживаем, слаживаем, сглаживаем и вот и получаем вот такой вариант теперь вот этот краешек гибаем вот к этой линии И с этой стороны, вот этот край, сгибаем к этой линии. Вот у нас получился вот такой вид. Далее переворачиваем и сгибаем наш ракетный план пополам. Вот так. Угу. все теперь наберем вот эту часть гибаем к этой линии вот таким образом вот. и то же самое делаем с другой стороны эту часть к этой линии Достался он сделать вольный хвост, делаем вот такой хвостик. Сейчас разгибаем, так вот. Сейчас разгибаем и делаем хвостик. Вот так вот. И вот так вот. Вот так вот. Так вот. И как это получается, сейчас теперь я... Угу. наш вот, Поймали пластик. Еще раз расстанавливаем И наша ракета вам. Всего вам доброго. До свидания. Смотрите наш канал. До